Как понять, что ты начал стареть? Я хотел бы, в принципе, описать, наверное, физиологию человека и рассказать, какие процессы происходят. То, что у вас со временем появляется отдышка, похмелье становится все тяжелее, сердцебиение, давление, седина, ухудшение зрения, животик пивной, образно выражаясь. Ну, понимаете, о чем я говорю. Боли в суставах, реакция организма на смену погоды. Но знаете, это все физиология, и это, наверное, в большей степени зависит от того, какой образ жизни, какой формат жизни вы для себя выбрали. Если вы подвижный, активный человек, то вы очень долго и совсем не скоро почувствуете наступление старости, приближение старости. Вы будете еще очень долго находиться в форме, и это будет вас удовлетворять, надеюсь. Я хотел сказать о моральной составляющей Которая, конечно же, тоже зависит От умственного развития человека И не каждый человек подпадает Под подобного рода понятия Под подобного рода описания Но все же, с большего Как всегда я люблю говорить Большинство людей начинают стареть Именно в тот момент, когда начинают думать о смерти Понимаете Пока ты молод Смерть кажется такой далекой Пока ты молод, смерть кажется нереальной даже в среднем возрасте наверное и в старости для многих может даже как для меня хотя я и понимаю отдаю себе отчет но я все же не могу до конца поверить смерть мне кажется что я буду жить вечно наверное у каждого такое представление о жизни но но мысли о смерти они возникают как раз в тот момент когда вы стареете